Алло. Здравствуйте. Это ИКМО Семеновский, правильно? А, да? А вот, а, меня зовут Арсений, я член ИКМО Суран случайного голоса. Я хотел спросить, как я будет ж... ближайшее заседание у вас. Я не знаю, когда будет заседание, потому что я сейчас на больничном, а Но что, и то, там и, то будет и то, происходит. Итоги выборов же утвердили уже. А, итоги. Ну, итоги выборов я не подписывала. Итоги выборов всегда они уже. понял но потому что потому что там а, украли бюллетени и которые я были знаю, за, с голосами за это было это причем в уике где самый большой процент поддержки меня и нашей я команды знаю, это было в 40 лом я знаю это было в 40 ломдь третьем тридцать третьем да с одной стороны это было тридцать м а с другой стороны это было в 40 лом как раз там где они набрали голоса да, а почему ну, тогда утвердили? Вы не могли что-то сделать? Мы не могли сделать. Начались угрозы. Мне угрозы поступали на телефон, поэтому я ушла на баничный. А наших остальных заставили. На работе заставили. Ну, Сказали, ну, выбирайте. Знаете, мне тоже угрожали. Мне, мне, мне угрожали, когда я, когда я выявлял на нарушения. То есть это, это просто ужасно, что делают, потому что... Потому что, ну, это бандиты, кто сейчас пришли. Да, я знаю, знаю, знаю. Ну, я на больничном, к сожалению, я не знаю, что сейчас там происходит. Ну, может вы все-таки, э, может вы все-таки попробовать что-то сделать? Вы же понимаете, что это пустые слова, что на деле они ничего делать не могут? Я понимаю. Я сейчас на больничном, я сделать ничего не могу. Меня специально вывели на больничный, потому что у меня начались серьезные угрозы. А пока Понял. я на больничном, я не умею права ничего подписывать. Понял, ну я, что я, ж. Скажу, а вы скажите, а вы не могли бы, если, когда выйти из больничного, э может быть, э э какой-нибудь интервью дать или заявление в полицию? А не, не знаю, это надо с Андреем Михайловичем. Хорошо. А это, с это надо с ними. Станислав кто? Станислав, э какая Станис фамилия? Станислав. Михайлов. Станислав Михайлов, хорошо. Станислав, который депутат же, да? Да, да, да. А, да. Вы да, да, он, да. он, он, кстати, тоже проходил к слову, но, но его голос тоже украли. Да, я знаю. Я знаю, в курсе. Вот, а, ну что ж, спасибо, что ответили. До свидания. А, Ло, одну секунду, я хотел это. А, как вам считаю обращаться? Может, просто, как вас зовут? Меня зовут Ольга. А, Ольга, а вот скажите, а а вот у меня есть такой вопрос, как вы думаете, таки а кто мог эти, то есть, ну, по заказу един России их украли? Конечно. И вот не знаете, кто это конкретно организовывал, и почему, почему вот и... я это не могу сказать, не могу сказать, если бы я это знала. Мы так пытались остановить, как могли. Так пытались, что что меня выставили из уика а, а, а все жало ну и, а все, а, и после того как наблюдатели не дали посчитать как хотели а, единино после этого после этого решили просто а после все этого украли да. да я знаю у нас у нас такая история была в сороковом тоже так же мы не можем ничего сделать, к сожалению Позвоните, Станиславович, и почему не было, а... а можете номер мне дать, пожалуйста, его?